Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы опять в студии центра «Сангейтс». Меня зовут Майкл меликов рядом со мной Джозеф Розенберг, экономист-финансист. Финанс... Экономист, и мы, как всегда, говорим о финансах, о бюджете семьи. И сегодня мы хотим поговорить о тех мифах и легендах, которые крутятся вот постоянно вокруг очень серьезного инструмента, финансового инструмента, это кредитные карточки. Джозеф, во-первых, здравствуйте. Добрый день, добрый день, дорогие зрители и слушатели. Да, ну вот, что это такие за мифы, которые вокруг этих кредитных карточек, которые мы всем пользуемся. Ну… Мне трудно сказать, какие мифы. Это, я думаю, вы, как пользователь, карточками спокойно можете мне начать сказать, говорить, mm -hmm. что э, о чем, скажем, люди сидят в бане и разговаривают. Хорошо. Так вот, я, я вам скажу вопрос номер один, с которым я постоянно сталкиваюсь, и который я считаю, это первая палка в колеса, которую себя люди, ну, так сказать, тормозят в свое развитие. Не должно быть много карт. Вот Слышали такое утверждение? Я слышал такое утверждение и могу даже предположительно объяснить, почему такой миф существует. Поскольку вот эти все кредитные карточки, каждое обращение в кредитное бюро, точнее в финансовый институт, который в свою очередь обращается в кредитное бюро, понижает кредитный скор, или кредитную историю того человека, который обращается. Миша, вы... Человек знающий, поэтому так уж глубоко копаете. Но а -а -а. Вы, вы ушли глубже истины. Речь не идет о том, что у человека какая-то проблема из-за того, что он открывает карты. Много Они карт. Они говорят, что много карт, а как я их буду платить? В этом главное. Вот. Но дело в том, что... Логично, про я прошу прощения, логично. Если человек открывает себе кредитную карточку, то он, наверное, открывает с какой-то серии а не потому, что он хочет набрать... 10, 20, 50 или 100 кредитных карточек, и потом э, коллекционировать эти кредитные карточки. Он, Наверное, с какой-то целью, он собирается а ей пользоваться. Вы знаете, Миша, если бы у меня была возможность, как вы говорите, коллекционировать, да. я, бы, я бы все бросил, я бы только занимался коллекционированием. Зачем? А Очень просто, потому что через год коллекционирования я бы был владельцем миллионного кредита. Через два года я бы, коллекционируя это, имел бы в своем распоряжении 2 миллиона. Так почему вы это не делаете? Ну, во-первых, я это делаю, во-вторых, во во-вторых, во просто речь идет еще о что э, когда мы говорим про много кредитных карт, люди предполагают, что когда много, меня начинают наказывать FICO score. Это абсолютно не так. Больше того, чем больше у вас кредитная линия, тем у вас выше кредит score, если это не связано с тем, что вы их перезагрузили. То есть мы Прошу прощения. Высшая кредитная линия имеется в виду кредитная линия какой-то конкретной карточки или суммарная кредитная линия всех карточек? Банк не э, Файк, э, кредитное бюро не анализирует отдельную карточку. То есть суммарно. Они не везут этот контроль вообще. Это технически невозможно. Мы говорим о триллионах об обороте. Это Компьютер, никакой компьютер это не потянет. Они, естественно, смотрят на ваш суммарный лимит. То есть, у меня 10 кредитных карточек. На самом деле, у меня их, по-моему, больше. Ну, 10 кредитных карточек. На каждой кредитной карточке, скажем, по 10 тысяч, то это 100 тысяч, правильно? Да. То есть, чем выше моя... Это имеется в виду, это кредитная линия 100 тысяч у меня есть. И эта тема... Лучше, что это повышает мою кредитную... Ну, да, давайте скажем так, мы сейчас, мы уже на эту тему говорили, но просто напомню. Значит, смотрите, ваши кондиции как покупателя, они определяются файка FICO score. Так вот, это FICO score рассчитана таким образом, она взвешивает лимит, и баланс баланс это то что я истратил лимит это то что у меня есть так вот смотрите если я загрузил карточку там скажем на 5000 долларов и в то же время открыл новую карточку на 20 тысяч долларов мой долг оставаясь в абсолютной цифре тот 5 000? же самый да. в процентном отношении упал понятно а система я же вам сказала она не анализирует цифру она анализирует процент. Я понял. Отсюда вытекает следующий вопрос. Тогда, опять же, относясь, соотносясь с мифами, существует мнение о том, что какую-то отдельно взятую кредитную карточку нельзя загружать больше, чем на 30%, так? Но мы на этот вопрос уже ответили. Нет, Не так. конечно нет. И я больше того скажу, если у вас будут какие-то свидетельства о том, что у вас банк наказал за то, что вы, скажем, 10-тысячную карту загрузили не на 3 тысячи, а на 9, подходите, мы их засудим. Почему? Потому что, открыв вам карточку на 10 тысяч долларов, они подписали контракт, что вы можете пользоваться всем этим лимитом без всяких ограничений. Вопрос в другом, что кредит-бюро, которые следят за вашей деятельностью, они посмотрят, если у вас всего одна карта, то на вас срабатывает вот это правило 30%. Я... Но если у вас много, считать вот эти проценты будут от общего числа. Хорошо, практический вопрос. Я.. Ну, во-первых, вместе с кредитными карточками финансовые институты, банки, они посылают нам так называемые э, чеки. Баланс трансфер Баланс трансфер чек они посылают. Эти чеки я могу использовать как себе, как деньги, живые деньги. Вы можете их депозировать на ваше время. Я чек могу депозировать. А, ну, наверное, кто-то уже знает о том, что я как хобби, будем так говорить, работаю на бирже. Так? Ну — Хорошее хобби. — Да, хорошее хобби. А, и зная о том, что... Ну, вот сейчас наступил такой момент, когда что-то все вот пойдет а, вниз. Мне нужны средства, оборотные средства. Я взял, получив такой чек, а, депозировал на свой личный счет. Я буду платить, конечно, процент, который банк для меня возьмет. — Вы а, будете платить 0% в течение года, Иначе вам не сделали бы баланс-трансфер чек. Вопрос другой. Сейчас я задаю другой вопрос. То есть, получается, я использовал 20 тысяч, а моя кредитная линия конкретной карточки тоже 20 тысяч. Сделал ли я для себя, так сказать, медвежью услугу плохо или ничего страшного? Ну, во-первых, если вы выплатите эту карту в течение года, то да. ничего страшного. Вопрос в другом, что когда банк, периодически сканируя ваше состояние, будет видеть темп выплаты да. этого задолженности, вот здесь вы можете себе, как говорится, подставить подножку. Каким образом? Если каждый месяц вы будете платить примерно одну двенадцатую часть от лимита, не тот минимальный payment, да. а одну двенадцатую, система будет видеть, что вы планируете выплатить в конце года, и вы молодец. Если же такой возможности нет, то вы это можете продемонстрировать банку не за счет выплаты карт а за счет открытия новых карт uh -huh. и тогда вот этот темп мы сохраним для того чтобы у нас не ломался кредит скор. миша но мы ушли от темы. мы, от темы. мы сегодня хорошо. говорим про мифы Значит, хорошо первое открывать карты чем больше у вас карт тем лучше и когда вы закрываете карту вот в соответствии с этим гайдландс вы ухудшаете свою ситуацию у вас например что может получиться у вас было, там, допустим, 40 тысяч и 10 загружено. Значит, 25% использования. И, в общем, неплохо. А потом вы взяли и решили, мне эта карточка стоит в год там 200 долларов, не буду. Я ее закрыл. И у меня из эти 25% мгновенно превратились в 30. И система скажет, ага, он занял дополнительные деньги, и если меня не накажут в кредит-скор сразу же, файка, то оно притормозится. Понятно. Понимаете? Понятно. Но есть еще такой миф, который говорит о том, что, ну, скажем, э, вот эти вот нулевые, нулевые проценты я должен использовать максимально. И вот здесь, как говорится, зарыта собака, которая, на которую очень многие, как говорится, спотыкаются на этой. Что происходит? Когда вам банк дает предложение на вот это нулевое финансирование, при вашем хорошем кредит-скоре, оно иногда уходит за год, за два, три, на три года могут дать. И человек начинает этим пользоваться. У банка конкретно к вам никогда не будет никаких претензий. Никогда никаких претензий будет. Но ваш файк скоро будет падать, как только вы переступили за год. Потому что вот это специальное предложение выходит за пределы обычного регулирования. Банк хочет иметь с вами контракт не больше, чем 12 месяцев. И несмотря на то, что есть предложение в течение, скажем, 18 месяцев, полтора года, меня никто не будет трогать, я буду платить тот самый 0% да. и пользоваться этими кредитами, тем не менее мой скорбь... Все мои клиенты имеют, так сказать, татуировку на груди. Через 10 месяцев надо выплатить лон. Другой картой, своими деньги Объясню, почему желательно в течение 10-11 месяца. Потому что мы не знаем, с какой частотой сканируют наши рекорды. И э, это сделано для того, чтобы нельзя было манипулировать нашим, нашей активностью. Банк не знает, когда он рапортует в среду э, мои активити. Кредит-бюро не знают. Это генератор случайных сигналов выбрасывает вот эти запросы. И получается так, что я, может быть, выполнил, выплатил ее там через 11 месяцев 15 дней, а отрапортовали они через месяц, и вот я уже лейт. И мне бух кредит немножко, чтобы от этого защититься, лучше сделать это заранее. Понятно. Хорошо. Следующий, скажем так, миф. А, у меня есть достаточно много карточек. И какие-то у меня есть любимые, которые платят мне обратно, скажем, там процент, полтора процента. А есть карточки, которыми я не пользуюсь. Я когда-то их открыл, и они у меня лежат годами. Мне каждый год или там, каждые три года присылают новую карточку. Это уже экспайр, это закончился срок действия ее. Присылают новую карточку. Не ухудшается ли моя, скажем, кредитная история, если я их не использую? Значит, опять же, вот я за многие вещи люблю Америку, за то, что я здесь живу. И самое главное, одна из них, очень такой состоятельный, что мне все объяснено, обо всем этом написано. Скажите, пожалуйста, Миша, я, конечно, понимаю, что вы это не делали, как и в 99,9 в периоде населения Америки никто не считает вот этот вот мелкий шрифт. Хотя я очень рекомендую. Вы почтете там очень массу интересного хотя бы один раз прочтите так вот когда вы это все прочтете не поверите читаю читать миша я вас уважаю вот случайно так, да. так вот -то научились высп... тогда да. мне ответьте на вопрос где то там было написано что я обязан пользоваться этой картой? нигде не написано Но это миф а мы сейчас говорим о мифах и легендах но, но, но. правильно поэтому если в контракте моего соглашения с банком нет этого требования как он за это может меня наказывать не может не может вот, вот мы ее развеяли еще один миф да да поэтому вопрос что я должен пользоваться вопрос другой мне сейчас возразят вот мне закрыли карточку потому что я ей не пользовался значит сразу вам скажу на это было только две причины и они очевидны первое если вы долго не пользуетесь карточкой и банк беспокоится о вас и о себе, что кто-то другой ее у вас украл и uh -huh. воспользуется, а потом uh -huh. он деньги не вернет. Uh -huh. Он вам обычно отправляет письмо с подтверждением, чтобы убедить, что у вас карточка это присутствует. Очень часто люди, не читая, выбрасывают его в джанкмейл, и когда банк не получил ответ, чтобы вас защитить, они ее закроют. Понятно. Это первый вариант. Второй вариант... Это кредитные карточки department store, магазинные. Там yeah. другая ситуация. Они за это платят достаточно большие фи. И когда вы с ними заключаете контракт, я не видел. Но, может быть, это просто предполагается, что вы, если вы два года ничего там не купили, они считают, что вам эта карточка не нужна, они могут ее закрыть. Uh -huh. Поэтому, чтобы этого избежать, я уже давно это декларирую. И на сегодня я рекомендую всем вот, если нас слушают, что каждые шесть месяцев воспользуйтесь карточкой, даже, например, там не знаю, пиццу купить или там заправьтесь. не Неважно сумма, важно, чтобы вы получили бил, который активизирует эту запись в базе данных банка. Ну, действительно, ценный совет. Я им не пользовался, у меня действительно есть карточки, которые лежат, я не знаю, годами лежат эти карточки. А, причем, Кстати, если может, все, может что, быть, все вы больше, больше. будете неприятно удивлены, что когда вы позвоните в эту карточку, которая у вас, вы говорите, давно лежит, выяснится, что она закрыта. Ну, значит, закрыта, закрыта. Ну, объясню, почему. Потому да. что когда у вас на каждой карточке есть anniversary date, то есть месяц, когда она была открыта. Понятно, да. да. И когда она экспарт, вам должны новую прислать. Естественно, да. да. Я и говорю про те, которые, где месяц, где срок действия этой карточки закончился, еще да, сказал, если, он, если он закончился, естественно, ей пользоваться нельзя. Хорошо. Дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что рядом со мной сидит Джозеф Розенберг, финансист, экономист, президент клуба Common Sense Club, клуб здравого смысла. И человек, который э, помогает людям создать бюджет семьи и выкрутиться из каких-то неприятных ситуаций. В основном и, для того, чтобы не попадать в неприятные ситуации. Да, и развеять в том, в том числе мифы о том, э, Которые что, мешают вам этим инструментом пользоваться. Вот. Видите, как мы друг другу помогая, э, так сказать... Но вы, вы, ночные репетиции не проходят Да, вывернули да. э, к тому, что программа-то наша уже подошла к концу, сегмент, я бы так сказал, общей серьезные программы, которые связаны с бюджетом семьи, и это очень и очень важно, потому что финансовое положение любого человека именно как-то регламентируется. И вот я хотел в заключение совсем сказать о том, что же такое файка файка это, ну, скажем так, аббреви... аббревиатура, Uh, это просто суммарная кредитная значит, история каждого человека, которая эм, обличена в какую-то э, цифру. И считается, считается в Соединенных Штатах, Джозеф меня поправит, о том, что от 740 и выше это считается хорошая кредитная история, а 800 это великолепная кредитная история. Значит, Правильно? Я, да, маленькая поправка. Да. Это нестабильная цифра, она динамична, ну, и она зависит от активности маркета. На моей истории, прекрасной кредитной истории считалось и 620. Угу. Вот. Просто, чем более жесткий трейд идет на маркете, тем выше идут требования к кастомеру, к покупателю. На сегодня, это действительно 740, 750 вот, и выше. Вот. Но э, вопрос упирается... даже. А есть ли максимум? Я не знаю, я не слышал. Я слышал 820, 830? Ну, ну, я не могу сказать. У меня есть клиенты, у которых за 800 и выше. Но это уже не, не критично, потому что как человек ушел за 740, он уже получает полный набор бенефитов. Есть такое понятие, вот я недавно просто э, смотрел и я себе открыл несколько карточек с моими специфическими целями, и я смотрел, где написано хорошая кредитная история требуется для открытия этой карточки, а где требуется для другой карточки excellent или великолепная кредитная история, поэтому от 760 это хорошая, я так полагаю, а свыше там 780 это, наверное, великолепная кредитная история. Значит... Это все относительно. Это все мир. Все... Нет, нет. Почему? Это все относительно. Просто, когда вы входите в софтвер конкретного банка, у него свои требования. Понятно. И, допустим, в зависимости от успешности его работы, эти требования могут быть либо более жесткие, либо более либеральные. Понятно. Вот. Поэтому само понятие прекрасное, очень хорошее и так далее. Я могу сказать, что переступив за 740, вас может беспокоить только один момент что добиться такого score, когда вам банк сделает вот эти balance-transfer-чеки и когда вам не надо будет за это платить fee. Вот. Это тогда считайте, что вы уже достигли всех высот, больше нам от банка ожидать нечего. Он нам разрешил этот пластик обналичивать самостоятельно. Понятно, хорошо. А, благодарю вас, Джозеф, за очень интересное объяснение. Благодарю вас, дорогие наши телезрители, за то, что вы внимательнейшим образом это все так сказать, смотрите и адаптируете к себе. И задаете нам вопросы в YouTube, Фейсбуке и по тем телефонам и e которые вы видите на своих экранах. Спасибо вам большое. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. И спасибо за ту почту, что я начал с нашей передачи получать. Люди достаточно активно пользуются имейлом, что я рекомендую это сделать. Это не ограничено территорией. Пожалуйста. Всего До новых доброго. встреч.